Привет, друзья! У принцессы Луны очень милая работа, я бы даже сказал интимная. Заглядывая в читы сны, она фактически заглядывает в душу поняшкам, чувствует все их переживания и страхи как никто другой, то, о чем было бы очень неловко кому-то рассказывать, а порой так вообще то, что сама поняшка даже не совсем понимает. Это одна из причин, почему мне нравятся эпизоды со сновидениями. Всего таких эпизодов было 7. все они были выставлены на голосование два месяца. Назад. Итак, топ-7 эпизодов со сновидениями по версии зрителей ТО «Магия Дружбы». Седьмое место. Третий эпизод девятого сезона. Да, в нем, конечно, не было принцессы Луны, зато было само Древо Гармонии. Казалось бы, безнадежно разрушенное, совсем убитое, все же нашло в себе силы собрать новых представителей элементов гармонии в лице студент Стикс. В общем, дружеском сне, чтобы в реальности призвать их к дружескому времяпрепровождению за строительством мемориала. В результате их дружеская теплота создала ту самую магию дружбы на том месте, где стояло древо гармонии, которое зарядило оставшиеся от него корни достаточной силы, чтобы оно могло восстать и вырасти даже в еще более красивом виде. На шестом месте финал шестого сезона. Принцесса Луна пришла во сне к Старлат Глиммер, чтобы дать совет по поводу ее переживаний касательно своего старого места жительства, где у нее сейчас сомнительная репутация. Проблему не получилось решить с первого раза. Старлат Глиммер снова увидела кошмарный сон, что, как ни странно, помогло спасти Эквестрию. Если коротко, Чинжлинги захватили мир. Теперь Старлайт, хочет она этого или нет, придется снова побыть за главную и собрать свою команду по спасению Эквестрии – Трикси, Торакс и Дискорд. Это была очень сложная и опасная миссия, до конца ее прошли всего лишь двое из всей этой команды. Трон Кризалис разрушен, Чинжинги эволюционировали, пленники освобождены, а в следующем эпизоде вся команда была награждена Эквестрийскими Розовыми Сердцами Отваги. Пятое место, шестой эпизод третьего сезона. Меткоискатели идут в поход вместе со своими старшими сестрами. Вот только у Скуталу нет сестры, ее кумир Рейнбоу Дэш согласилась побыть для нее таковой. Куталу поставила перед собой цель показать себе перед Рейнбу в лучшем виде, чтобы та согласилась стать для нее сестрой уже по-настоящему навсегда, а не только заменять ее на время похода. Однако история про безголовую лошадь, рассказанная Дэшкой у Кастера, всерьез напугалась Куталу. Настолько сильно, что ей всю ночь снились кошмары. Так получилось, что Скуталу очень далеко убежала от причудившегося ей образа безголовой лошади и чуть не убилась, падая с водопада. Реймбудеш успела поймать ее в последний момент. Уединившись с ночью в темном лесу, Скуталу откровенно призналась Рейнбу что очень испугалась безголовой лошади. Так они и стали сестрами. На четвертом месте девятнадцатый эпизод четвертого сезона. Рэрити по просьбе Свити сшила костюмы для театральной постановки. Постановка очень понравилась зрителям, но не потому, что она была хорошо сыграна, не потому, что в ней играла Свити Бель, а потому, что костюмы были потрясающими. Свити Бель это никак не давала покоя. Она знала, что завтра у Рэрити очень важный показ для совсем Шорса. Свити Бель также знала, что если убрать из ключевого элемента наряда всего один шов, он распадется прямо в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 И тут пришла принцесса Луна, чтобы помочь малышке разобраться в ее переживаниях. Убедила ее в том, что Рэрити вовсе не нарочно затмевала Свити Бэй, что все, что она делала для нее, было с искренней сестринской любовью. Мстить за это было бы неблагодарно. В последний момент Свити Бэй успела не просто вернуть удаленный шов на место, а сделать его еще лучше. Новый шов был в форме дельфина. Софи Шорс похвалила Рэрити за то, что она угадала ее счастливое животное. Хотя на самом деле это, конечно же, Свити Бэй сделала такую нашивку, это ей подсказала принцесса Луна, которая подолгу своей службы знает все про всех и про счастливое животное, став фишор в том числе. Ах, четвертый сезон, обожаю его за такие насыщенные сюжеты. Третье место. Четвертый эпизод пятого сезона. Apple Bloom вдруг призадумалась: а что если она получит кьюти марку, которая ей не понравится? Думая об этом перед сном, она попала в очень странный повторяющийся сон, где она просыпается, идет завтракать, участвует в одном и том же диалоге, но с разными концовками, в зависимости от того, какая на ней кютимарка марка в этот раз. То ей не понравилась унылая работа дизинсектора, то ее лучше подруги бросают ее, потому что она больше не искать, и раз уже получила кютимарку, марку то ее Выгоняют из дома, потому что ее кюти марка не содержит яблоко. В конце концов, пришла принцесса Луна и объяснила ребенку, что не стоит бояться своей кюти марки потому что любая кюти марка априори будет характеризовать ее такой, какая она есть. А не принять свою кьюти-марку это как не принять саму себя. А еще, как оказалось, она не единственная, кто переживает по этому поводу. Принцесса Луна уже побывала эту ночью и у Скуталу, и у Бель и показала Apple Bloom, что снится им. На втором месте десятый эпизод седьмого сезона. Произошел беспрецедентный случай. QT Карта отправила на задание кого-то не из главной шестерки к тому же в одиночку, да еще и к самим принцессам. Старлайт Глиммер была избрана эквестрийская дружба магии, чтобы разобраться во взаимоотношениях между сестрами-правительницами и не допустить еще одной ссоры между ними, как тогда тысячу лет назад. Как выяснилось, проблема заключается в том, что сестры ненароком обижают друг друга, недооценивают важность для эквестрии и трудность королевских обязанностей. Тут Starlight Глимер решила поменять принцесс местами, переставив их к ютимарке ровно на сутки, чтобы Селестия побывала на месте Луны и Луны побывала на месте Селестии. День с принцессой Луны во главе Эквестри оказался не таким уж и легким для принцессы Луны. Как только этот день закончился, Старлайт уснула прямо на месте. Началась ночная смена принцессы Селестии. Солнцезадая наконец-то поняла, насколько это эмоционально напряженная работа с переживаниями простых пони, воплощенными в их ночных кошмарах когда увидела, чего боится Старлайт, Того, что Селестия может превратиться в Дейбрэйкер, так же, как коняша тысячи лет назад превратилась в Найфермун. Селестия собралась и решительно сказала Дейбрейкер, что она не настоящая, и тем самым победила ее. Первое место. 13 эпизод 5 сезона. Напоминаю, что этот эпизод был признан одним из самых трогательных эпизодов. Все главные шестерки приснились кошмары. Оказалось, что виноват в этом Тантобес остатки темной души Найт Мермун, напоминающей принцессе Луне о том, какая она была раньше, чтобы она никогда не смогла простить себе все те страдания, что собиралась причинить всей Эквестрии. Тантобес, питаясь чувством вины принцессы Луны, уже обрел достаточно силы, чтобы не только путешествовать по чужим снам, но и выбраться вообще из мира снов и со создавать кошмары уже наяву. Теперь принцессе Луне придется забыть прошлое и простить себе все злодеяния. Ради Эквестрии принцесса Луна приняла себя такой, какая она есть и тем самым не допустила выход Танто в реальный мир. Итак, вот и все 7 эпизодов мультсериала «French без Magic», сюжеты которых связаны со сновидениями. Ссылки на их просмотр, как обычно, в описании под этим видео на ютубе. Там же находится ссылка на голосование за лучший эпизод про искателей Результаты будут объявлены 1 июня, в Международный день защиты детей. Не забудьте оценить это видео, подписаться на наш канал и включить уведомления. Комментируйте видео, это важно для продвижения. Спасибо за просмотр! До связи!